Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как говорится, накануне дня у нас вот такая заготовка для НАРТ. Вы уже увидели, как я ее, как говорится, смастерил, сделал. Вот что хочу сказать поподробнее, как поподробнее. Один нюанс объяснить, потому что некоторые люди когда делают нарды, да, там либо шахматную доску, они делают из потом распиливают ее на две части. Вот. Почему я этого не делал? Во-первых, не хочу портить 50 Во-вторых, когда я распиливаю, у меня получается, что потом ведет заготовку в разные стороны. Либо пропеллером, либо еще что-нибудь. Мне приходится это равнять и бывает ведет бывает не ведет вот понимаете это древесина и она не знаешь как она себя поведет вот именно вот это вот и иногда бывает так скрутить что уже просто не исправить и у меня зачастую приходилось вот это равнять шлифовать и получалось здесь борт выше здесь ниже и как-то оно не Некрасиво у меня получалось это все. И я, как говорится, сделал вот такой выход. Лучше делать отдельные рамочки, потом это все сделали. Легонько подогнали, подшлифовали один к одному, склеилось и все то, что надо. Вот И мне вот это подходит больше. В следующих роликах обещаю показать, как я изготовлю вот эти фишки полностью. И обещаю э, показать, как делать, наносить краску на шахматное поле. Потому что пишут множество подписчиков, либо зрителей, что э, когда они наносят морилку на шахматное поле, получается, что э, затекает на белые квадратики э, морилка. И не очень ровно. Я это все объясню, как это сделать из краскопульта, потому что кисточкой это не очень, конечно, но с краскопульта легче наносить, чем кисточкой. Можно и кисточкой, но это очень долго и тоже, как говорится, неудобно конечно те кто занимается данными работами кто хочет постоянно заниматься конечно нужно завестись компрессором компрессор это незаменимая вещь я некоторым людям советую что если у вас нету компрессора у вас должен быть компрессор пусть это маленькие детали э, покрывать но краскопультом наносить э, лаки краски в сто раз легче и красивее качественнее получается чем вручную. Вот, э -э хоть и немножко расход там, возможно больше, кто-то скажет, кто-то скажет, это и меньше. Зависит от того, каким краскопультом вы пользуетесь, это тоже. Вот. Но по поводу краски я уже вам наперед начал рассказывать, конечно, я расскажу все в следующих роликах, так что ждем продолжения изготовления норд недавно сделал заготовку Леонард на продажу одному человеку побольше, конечно, это 40 на 20, а я делал 60 на 30 отправил по новой почте вот. ну, возможно, кто на Украине смотрит этот ролик кому-то захочется тоже иметь какие-то заготовки, могу, конечно попробовать помочь потому что всегда времени не хватает Ну иногда вот когда есть время, вот как сейчас промежуток между большими заказами, я всегда стараюсь как бы убрать всю мелочь. Ну, как-то не очень получается. Пока убираю одну, она приходит, вторая мелочь. Вот, ну и все равно это последняя уже мелочь, которую я хочу уже добить, чтобы начать большой заказ. Так что, ну, все равно хочется показать и ответить на те вопросы, которые задавали вы мне. Так что все покажу, все расскажу. По возможностям буду, как говорится, все докладно объяснять. Вот. Так что все, друзья, у меня все. До новых встреч. Ну а в следующем ролике будет продолжение изготовления НАРТ.